Друзья, с вами Юрий Павлов. Сегодня я вам расскажу, как запустить командную работу самостоятельно. Первое. У нас уже есть все участники, я считаю, что вы их уже нашли для своей команды. Второе. Вы распределили роли. Работа начинается одновременно всеми участниками, вне зависимости от роли. Первая задача – найти много объектов. Есть много разных площадок. Что здесь делается? Между всеми участниками распределяется, кто где ищет объекты, и каждый начинает искать их. Что это нам дает? Буквально за день-два за два, вот всей нашей командой вы сформируете пул объектов, которые можно будет отправить инвесторам. После этого только один человек, который фактически у вас выбрал роль поиска объектов, остается этим заниматься. Остальные четыре человека начинают заниматься поиском клиентов. По такому же принципу, когда находится первый клиент, тот человек, кто у вас занимается продажами, остается на этой должности. Остальные трое занимаются ведением текущего клиента. После этого, как клиент выбрал какой-либо объект для участия, оставшиеся два участника занимаются тем, что связывается с конкурсным управляющим, и проверяет объект по всем параметрам на ликвидность, на частоту сделки и так далее. После того, как этот этап тоже выполнен, то последний участник переходит к своей роли, готовит заявку для участия в торгах и готовится к торгам, ну и соответственно участвует и побеждает. Что здесь получается? Что изначально мы все вместе делаем одну работу, потом вторую и третью и постепенно распределяемся каждый на свое место. Это нам дает, что изначально каждый у нас человек задействован. То есть нет такого, что один ищет объекты, а другой говорит, мне сейчас участвовать в торгах не надо, я подожду месяц, ничего делать не буду. То есть все ресурсы заняты, старт получается быстрый, мощный, ну и понятный для всех. Все, друзья, теперь переходим к следующему видео, но перед этим очень важно. Поставьте лайк, подпишитесь на видео. Все, а теперь переходим к следующему видео.